Ванна со сбором лопуха и немножко чистотела. Будем раны свои заживлять а от укусиков комаров, избавляться. Собственно, на затарку чана ушло ну, 5 минут плантации. То есть вот, два вот таких мешка плюс немножко чистотела. Чан готовится к принятию нами ванны. Сейчас будем кайфовать и пользу получать, здоровье. Чан с лопухами почти готов.